Харизма. Харизма ⁇ это способность притягивать внимание людей и удерживать его. И в этом видео мы с тобой поговорим о том, как тебе оценить свой уровень харизматичности и как мгновенно ее прокачать. Для того, чтобы оценить свою харизму, тебе необходимо провести проверку по шести параметрам, а именно по таким. Первый параметр ⁇ заметность в компании. Параметр номер два ⁇ умение оказывать влияние на других людей. Третий параметр ⁇ способность вести людей за собой. Параметр номер четыре ⁇ это способность влиять на уровень комфорта других людей. Пятый параметр — это частота улыбок, которую ты даришь людям. Ну и шестой параметр — это способность устанавливать быстро глубокие доверительные отношения с другими людьми. Ну а дальше как себя оценить? По каждому параметру ты ставишь себе оценку от 1 балла до 5, и затем считаешь общую сумму. Потом делишь на 6. То есть среднее арифметическое число у тебя получается, если оно... Больше 3,7 то значит ты достаточно харизматичный. Если цифра больше 4,5, значит, с твоей харизмой все очень хорошо. И ее только нужно развивать и прокачивать и пользоваться теми преимуществами, которые она тебе дает. Например, как ты можешь себя оценить по параметру заметность в компании? Когда ты приходишь в компанию, все тебя рады видеть. Тебя внимательно слушают, спрашивают твоих советов. Интересуются, как у тебя дела. Когда ты о чем-то рассказываешь, люди замолкают и с удовольствием слушают то, о чем ты говоришь. По этому параметру ты смело можешь ставить себе 4 до 5 баллов, если это происходит именно так в твоей жизни. Ну а если в большинстве случаев ты замечаешь, что общаясь с компанией, на тебя не сильно-то и обращает внимание, тебе редко когда улыбаются, редко когда интересуются, как твои дела, спрашивают какие-то личные данные о том, что у тебя хорошего в жизни за последнее время произошло, к тебе не обращаются за советами, ты не чувствуешь, что ты находишься в центре внимания, тогда скорее всего у тебя с харизмой-то и не очень и ставь себе от 2 до 1 баллов смело. Ну а теперь я дам тебе три мощнейших подсказки, которые мгновенно усилят твой харизматический эффект во время беседы. Итак, первое. Снижай интонацию голоса в конце каждого предложения. Подсказка вторая. Делай меньше кивков головой и угу коней. Ну и подсказка третья. Делай как минимум двухсекундную паузу, прежде чем сказать следующее предложение.